День добрый, дорогие друзья. Я Игорь Черноусов, я менеджер каналов YouTube. Друзья, в этом видео я расскажу вам, как вы можете поменять IP на своем компьютере для того, чтобы, ну, например, пройти повторную регистрацию на сайте Diamond Profit Center. То есть, чтобы с одного компьютера имитировать действия нескольких пользователей и каждый пользователь, по мнению сайта, будет уникальным. Сделать это можно легко и просто, если вы на своем компьютере поменяете свой IP-адрес. Значит, поменять ip адрес можно с помощью различных программ их очень много можете в интернете в поиске яндекса набрать как сменить IP и вывалится громадное количество статей программы рекомендаций. я вам показываю самый простой с моей точки зрения способ это способ который вы можете сделать с помощью программки прокси Switcher. эта программка доступна с сайта 2 и ссылка на этот сайт будет в описании данного видео Значит, в разделе "Софт" этого сайта вы отыскиваете программку, которая называется "Прокси-свитчер". Но их тут всего лишь две. То есть эта программа находится в разделе, разделе "Программы для анонимности сети". Скачиваете себе на компьютер и устанавливаете. Значит, программка запускается и появляется вот в правом уголочке вашей панельки значок этой программки "Прокси-свитчер". Вот я сейчас на него навел мышкой. Что вам требуется? Вам требуется открыть эту программку. У вас, конечно, будет пока все по нулям. Я пользовался этой программой, у меня тут уже заполненные данные, да? Что вам нужно сделать первоначально? Вам необходимо произвести поиск прокси-серверов. Обратите внимание вот на эту вот синенькую кнопочку. Видите? Эта кнопочка, нажав на которую, вы активизируете поиск прокси. Вот пошел процесс. Сейчас программа ищет новые прокси-сервера. Проводится этот процесс достаточно долго, то есть минут 10-15. Можете эту программу не тревожить, пусть она вам найдет побольше прокси-серверов. Процесс поиска вы можете прервать в любой момент. то есть Когда у вас в разделе New, то есть новые, появится достаточное количество найденных прокси-серверов, вы можете смело нажимать на кнопочку «Красный крест». И процесс поиска будет приостановлен. Что вам нужно сделать дальше? Дальше вам из этих вот новых найденных серверов необходимо выделить те прокси-сервера, которыми вы будете пользоваться. Делается это тоже достаточно просто. Нажимаем на кнопочку зелененькую Play. Да, и программа начинает среди найденных прокси искать хорошие прокси, которыми вы можете пользоваться. И то, что она найдет, она будет складывать в раздел м, вот этот Basic. Сейчас вот он у меня очистился, сейчас программа будет искать новые хорошие э, прокси-сервера. Опять же, это требует какое-то время. То есть, в это время вы просто сидите и, и ждете. Процесс поиска и проверки прокси-серверов рекомендуется проводить ну, более-менее регулярно. Либо, э, когда вы почувствуете, что ваши проверенные прокси-сервера перестали работать. Потому что через какое-то время любой прокси-сервер может, как говорят, умереть. И вы не сможете им пользоваться. Ну, сейчас подождем, подождем пока раздел Basic сервера заполнится какими-то хорошими найденными прокси-серверами. Я не стал дожидаться, когда программа найдет побольше прокси, через которые можно подключаться. Еще раз повторю, подключаться можно через те прокси, которые собраны в папочке Basic. Вот сейчас их два, видите, они таким зелененьким цветом отображены. Я остановлю проверку, которую я запустил нажатием на кнопочку Play. Нажимаю на кнопочку Stop, то есть останавливаю проверку. Вот у меня всего лишь два прокси сервера через который я могу подключаться один украинский другой тайваньский значит на что вам нужно обращать внимание это конечно время задержки вот чем эта циферка меньше тем у вас будет меньше тормозить э, если вы подключаетесь через этот прокси сервер дальше что вы делаете конечно нужно дождаться когда список этих прокси серверов у вас будет но ну, хотя бы штук 20 чтобы было еще выбрать почему потому что здесь именно нужно выбирать Вы щелкаете на первый например из списка найденных прокси серверов то есть выполняете двукратный щелчок и посмотрите происходит вот такое соединение то есть появляется зелененький значок соединения то есть вы сейчас соединились через именно этот прокси сервер то есть вышли это в интернет именно через него то есть спрятались за этот прокси у вас поменялся ваш IP то есть если вы сейчас зайдете на сайт 2.p.ru то ваш IP-адрес уже должен быть совершенно другим. Значит, прежде чем начинать что-то делать, я вам рекомендую проверить, как работает этот прокси-сервер. То есть открыть любую страничку. Если идет какая-то дикая задержка по загрузке страниц, то есть все долго загружается, открывается, то, конечно, работы через такой прокси-сервер не стоит. Ну, у меня тут компьютер, конечно, еще притормаживает, но во всяком случае я сейчас вышел через этот прокси, видите, через него, в принципе, открылся Яндекс. Вот сейчас попробую перейти на проект Diamond Profit Center. Ну, вот видите, с трудом, но во всяком случае загружается. Но посмотрите, пожалуйста, на этом прокси какая-то серьезная временная задержка. Но в любом случае сайт открывается. Конечно, ваша задача найти такие прокси, через которые странички данные открываться будут значительно веселее. Вот сейчас я на, зашел на сайт Diamond Profit Center уже с другим адресом. То есть я сейчас могу спокойненько зарегистрироваться, и меня воспримут уже как нового, уникального пользователя. Значит, совет тут еще какой. Если вы находите какой-то хороший прокси-сервер, чтобы потом его не искать в этом списке, вы можете щелкнуть по этому прокси правой кнопочкой и выбрать действие «Edit». И вот здесь, например, написать название для вашего прокси, который вам так очень понравился. Если вы будете использовать данную программу для того, чтобы входить разными аккаунтами на проект Diamond Profit Center, то я вам здесь рекомендую написать тот аккаунт, через который вы будете или прошли регистрацию. На проекте дайным даймон профи центр ну например я здесь напишу например чайка чайка вот например этот сервис э, этот сервер будет у меня называться чайка и когда я захочу я всегда могу открыв окошечко этой программы найти этот э, прокси, э, прокси сервер и через него подключиться списочек э, прокси серферов через которые вы подключались у вас будет оборажен вот здесь то есть можно правой кнопочкой щелкать на программу вот и смотреть через какой прокси вы сейчас подключены вот если программа работает через прокси то вот идут такие вот зелененькие огонечки видите как у меня сейчас вот в принципе и вся премудрость устанавливаем программу выбираем прокси сервер через который вы будете работать Подключаемся и заходим на сайт, начинаем уже работать как уникальный пользователь. Если вы хотите отключить прокси, то есть не работать через прокси, ваш, вам нужно просто-напросто щелкнуть правой кнопочкой и выбрать в этом списочке Direct Connection. Это подключение без прокси сервера. Здесь, конечно, уже все начнет работать так, как оно и было у вас раньше, то есть быстро, без всяческих тормозов. Всё. Большое спасибо всем, кто досмотрел данный ролик до конца. Нажмите, пожалуйста, «Нравится». Если есть вопросы, пишите в комментарии под данным видео.